Okay. Awesome. Как вы знаете, у нас на сегодня в Кыргызстане 75% населения они уже застрахованы, потому что государство оно застраховало своих граждан, к ним относятся именно социально уязвимые слои населения, это те, кто получает пособия, это наши с вами все дети, которых у нас больше, чем 20%. Почти около 2,5 миллиона детей. Это наши студенты, которые учатся в общеобразовательных и высших учебных заведениях на дневном э, отделении до 21 года. Это наши с вами родители, это наши с вами э, дети, которые солдаты, э, служащие в срочной военной службе. Так вот, они уже застрахованы со стороны государства. Еще 20% населения, это вот мы с вами, это мы работающие, за нас работодатель оплачивает страховые взносы. Есть еще большая армия наших граждан, которые застрахованы, это члены фермеры, члены крестьянских хозяйств, индивидуальные предприниматели, которые оплачивают свои налоги, и из них часть идет на социальное, на медицинское страхование. Так вот, кто же такие? Получилась незастрахованная категория. И когда мы провели анализ, то получается, что незастрахованная категория населения это именно люди э, от 18 лет, которые закончили школу до пенсионного возраста. Они нигде официально не работают, они не платят никаких отчислений. И вот эта категория, она у нас осталась незастрахованной. И вот наш закон в первую очередь, и в основном касается только вот этой категории населения. Сразу бы хотела сказать, что других категорий населения, которые уже сегодня застрахованы, новшества не касаются. Они как были у нас застрахованы, так они у нас и остаются. Что значит быть застрахованным? Согласно программе государственной гарантии, Каждому застрахованному гражданину они предоставляются льготы при получении медицинских услуг. То есть, когда человек застрахованный, он может обратиться к своему семейному врачу и получать медицинские услуги, анализы, лабораторные исследования бесплатно. Кроме этого, застрахованному гражданину семейный врач может выписать рецепты, по которым он может пойти в аптеку и купить уже лекарства со скидкой до 50%. А если появляется необходимость госпитализации в стационар, то и здесь застрахованный гражданин платит всего средний уровень сооплаты, это 830 до 1190 сомов. Тогда как незастрахованный сейчас должен будет платить полную стоимость лечения. Согласитесь, что это все-таки есть преференции для застрахованных граждан. И ну, как человеку да, стать застрахованным? На сегодня фонд обязательного медицинского страхования он, э, реализует полисы. Полис обязательного медицинского страхования он стоит 1722 сома на год. Ну, это не такая большая сумма, если посчитать, что в месяц это получается 143 сома. Полисы можно приобрести, обращаясь к семейному врачу, нужно будет написать заявление, или вы, и вам сразу покажут, на какой счет нужно перечислить деньги. После оплаты вами э, полис будет действителен в течение пяти дней. Или вы можете напрямую обратиться в наше территориальное управление. У нас в каждой области есть территориальное управление фонда ОМС. Там вас примут, вы можете э, там же сразу оплатить. И также полис у вас будет действителен в течение пяти дней. Э, мы э, Настоятельно все-таки призываем всех граждан принять участие в обязательном медицинском страховании, поскольку это ваш вклад в охрану здоровья в будущем. Мобильное приложение, О, мобильное приложение нет. <связь> Учреда вол медицинал хамсандру жёндөг мизамдун учреда медицинал хамсандру, башкача эплан кырксыр суказан бардык жарандары Ан ичинде был дерлик Эүү пайзы бул мамлекет таарауна республикалык бюджеттен камсыннандырылгандар болтаналат Аларды балдар чейнке, 18 балдар күндізгі, оқу, 21 пенсионер Джокер, гызматерлерии, социалық жолок, бұл алған адамдар, жена калпты ишкер нұштыр органларында қатталған жұмыштыр болу, есептелінед. Мынан шығары, калпты иштегендер, иштегендер иштегендер иштегендер, жена фермерлер иштегендер, жеке ишкерлерден қамсызан төгімдері келпі шет. Ал жерде иштегендер иштегендер, ишбер ишчелер тараунынан қамсызан еще перечислю, что базалк чем-нибудь, 1 паиц, орточайлика там фермеры он 60 штанджов медицинал квамсандрого, ашкандае ал учун төгүм жарандар шо программасы боюнча Больжерди Алар, топ-дженгилдет, лигинный медицинский Аларда. Учурда Багандар, Алим олсо, бұл ушу-учырғачен, камсыздандырылған жарамтардың башқа категориялар, алар үтін нешен астырылған, шоу-монша қалады. Дагақ, көшімші ала келші керек, бірде милдетті медициналық камсыздандыруның артықшылықтары бұлар, қызмат алуыдағы женеліктер. Алар юбилөлік, әрбір юбилөлік даргерінің қатты онын өті үйбүлүлк медицина ал Але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 Учитывая, что шо медицинских акаунтов Андрополиса, ауны, ауны, ауны, ауны, ауны, ауны, бул Время, мы все время говорим. Если человек застрахован, он имеет льготы, льготы как на амбулаторном, так и на стационарном уровне. Какие же именно льготы на амбулаторном уровне? Но здесь надо учесть еще один факт, что все-таки людям нужно соблюдать определенные условия и правила. То есть каждый гражданин он должен приписаться к семейному врачу. Для того, чтобы на льготных условиях получить медицинские услуги, он должен иметь направление семейного врача. На амбулаторном уровне льготы – это прием, это консультация врача, это назначение лечения врача, это 12 базовых лабораторно-диагностических исследований, это общий анализ крови, мочи, микроскопия мочевого осадка, это кровь на холестерин, это кровь и моча на сахар, это анализ мокроты, это электрокардиограмма, это УЗИ на амбулаторном уровне. То есть таких вот базовых анализов у нас насчитывается в рамках программы государственной гарантии 12. Помимо этого, если больной застрахован, если имеет ОНОМС и еще более 40 дополнительных лабораторно-диагностических исследований на амбулаторном уровне, для него тоже будут бесплатны. Как уже выше подчеркнули, помимо этого физиотерапия, реабилитационные мероприятия, которые проводятся на амбулаторном уровне, амбулаторный уровень – это наши семейные врачи. Для них тоже льготы с 50 скидкой. Помимо этого, на сегодняшний день по всей нашей стране работают льготные электронные рецепты, то есть семейный врач выписывает электронные рецепты. По справочнику более 50 наименований лекарственных средств имеется. Там в основном все лекарства на те заболевания, которые лечатся на амбулаторном уровне – и этот льготный рецепт может выписать только семейный врач. То есть это не стационарный уровень, это амбулаторный уровень. Там тоже лекарство до 50% скидки, а бывает и выше. Помимо этого, если э, э, пациент все-таки обратился в стационар, уже выше подчеркнули средний уровень сооплаты, у нас всегда очень много недопониманий о том, что заплатили за оплату, за наркоз отдельно платит, за операцию отдельно платит, там за роды мы платили. За Кесерова мы платили. То есть вот в эту заоплату входит вся услуга, что предоставляется в больнице, в организации здравоохранения. С учетом лекарственного обеспечения, с учетом питание, постельные принадлежности, консультации, все лабораторно-диагностические исследования на стационарном уровне тоже должны быть входить вот в сооплату. <coughs> Амбулатория денгельде ұшыл-женгелдеттілерді алыш үшін ар бір жаран өзінің оқуғын билиш керек, андан тышқары ар бір жаран, бір условияндағы Аббулаториал Деньгильде у неки базалых изилдюлер аксис. А не чи анализы зараны анализы заран микроскопиясы, кокроты микроскопиясы, электрокардиограмма, УЗИ давай-то, с холестерин анализ на холестерин. Уж он тупо неки анализ. Адан дан тшкары чаранды номересился чаран Амстерлам Болсо, 40 анализ амбулаторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный дары лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный лабораторный другой дары дармитербар. А электрондук рецепция запершкред. Бол дарылар, бол чертогуб губчулук, черндар дарылар барык мбулаториалык деңилде дарылай туран гана дары даметтер ал кизмеге кирген. Стационарда болгон дары даметтерди стационарарга жатканда ал жерде дагы акысыз бая кошумча түлөгө Статус наркоденегелда даю потому, что турболот статус наркодядканденгиим. Биз наркозготовлят аузы, биз операция готовлят аузы, бит биз туртурк готовлят аузы, лягндер. Бардыр ушол статус наркоденегелда, кандай кызмат курсатулсю, дары дармеги тамаша. Бардыр изүлдөлүр, ушол кошумча түлөн ничингириш керек. Анагубчилых роллор болсо, бүгүнкү күндө э, мүлдөтү медицинал агам стандаро фандонда ширбайланыш чизону чыгын телефон бар. Дүйнө бөлдүк болсо, арз дар болсо, ошол э, ширбайланышка агасыз агар бир э, сотуу связдары стационардак телефон турдондага агасыз чалса болот. Бүгүнкү күндөмнө эки мен чирмекин а что тут больненько? Дир мамин день телефонный уже Ширпаянышка говорит сроллорчика. Входит. Входит. По просьбам, да, да можно? Калим. Полиция начала шкилетный салон, на улице он постоянно ходил в день Фомстон сидит на Гирсингер, ушёл статус, как мы статус в полюс Ошиха гергсень, резюй, мер, финнингер григ сенгер, чегат, заявление Ему как фонд, но он берет, чтобы население наш он, честно говоря, берет. После того, что во что лежит на деске поле сейчас будет. В руках писано точно оттого, что кичина, кучу напрянивала оттого, что банк квартиры, что и деньги, во что че наверху без того шумавил и бар банк там Неологические оруловые <говор> варны, <говор> или пацаны скидка, и то, что скидка, а неологичная, что Компостандрон mm -hmm. барвосо, рецептор, рецептор аларда олі, олі, рецепт мене апт, мене <клес> а да ММК фонд что по Кыргызстану Да А район да бар. пункт Для того чтобы получить полис ОМС, мы вам сразу всем просим. Вы можете зайти на сайт Фонда ОМС. Есть раздел статус ОМС. Кликните туда и набирайте свой пин. И там выходит сразу, если у вас статус ОМС или нет. Если вы не застрахованы, вы вправе обратиться в свой центр семейной медицины с заявлением. Они также заходят в базу, все это в электронном формате, заявление заполняется. И вам они сразу покажут счет, на который нужно перевести деньги. Вот. Как только вы оплачиваете, полис ОМС он активируется в течение пяти дней. То есть через 5 дней после оплаты вы уже становитесь застрахованным. Также вы можете обратиться в наше территориальное управление. В каждой области у нас есть территориальное управление, где вас также могут принять, сразу провести оплату и присвоить вам статус застрахованного через 5 дней. Для того, чтобы получить лекарство со скидкой, опять-таки, вам в первую очередь, Нужно пройти к семейному врачу, потому что только семейный врач может выписывать эти рецепты. Она проверит ваш статус застрахованности. И если вы застрахованы, она вам выпишет электронные льготные рецепты. То есть они все, рецепты тоже у нас в электронном формате выписываются. Вам не надо с собой бумажку брать и идти куда-то. С этим рецептом вы можете обратиться в любую аптеку. На сегодня у нас по Кыргызстану работают 1028 аптек и аптечных пунктов, которые работают с нами по этим программам, и там вы можете купить эти лекарства. И последний вопрос. Эти скидочные ну, акции, да, скажем, они действуют и на операции. Как мы знаем, в стране очень много э, граждан, которые страдают э, от, э, как, же, как же называется, вот, от недостаточности, тех, которые получают гемодиализм, получают химиотерапию, на них они, но эта акция действует? Нет, к сожалению, она не действует на сами операции, потому что операции по пересадке печени ой, и почек, да, они пока относятся у нас к высоким технологиям. Вот. Но сам гемодиализ, как вы знаете, сам гемодиализ, он обеспечивается со стороны государства. Сегодня у нас уже 2200 более, более 2200 человек, которые получают гемодиализ, и полностью они обеспечат за счет государства. А, а, да, этот вопрос, значит, сам процесс лечения в онкологическом в центре онкологии, да, он регулируется программой государственной гарантии, и там тоже есть свой размер сооплаты, в который входит и операция, и наркоз, вот как вот до этого наши сотрудники сказали. Вопрос стоит по химиотерапии. Для того, чтобы сегодня все-таки покрыть все эти расходы, средств недостаточно. Но, тем не менее, Фонд ОМС да, ежегодно выделяет 60 миллионов для закупки онко онкологических препаратов и таргетных препаратов, которые должны быть распределены между пациентами, которые получают химиотерапию. <свес> Полис Менен, Учурда... А, а, Учурда, канцлер Дандрабан Яран Дарус, везде республикован Чауша, юбилей, таргель и тона, каталгам, калтман, сан, алтман, дети, звазошим, бирминг, дети, звазошим, канцлер Дандрабан,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 мы с ней держатся джохари, ищете, в каких шо квартс зданию Алушчингельп шпекун держан дарда. Биржелга, Джилсайн бездел сумо, что держава минимум на 850 методика восьмь бар биржелга На сегодня у нас э, немного больше, чем миллион семьсот тысяч населения, а не застрахованы. Это наше с вами взрослое население, которое как бы не работает, не официально, не зарегистрировано. Оно не имеет никаких прав на то есть оно не состоит, не получает. Оно не имеет никаких прав на то есть оно не состоит, не получает. Значит, смотрите, когда мы устанавливали стоимость полиса 1722 сома, да, мы брали в расчет Минимальный прожиточный минимум в Крыговской Республике. То есть гражданин как-то живет. Поэтому мы не стали брать среднюю зарплату, мы не стали брать минимальную зарплату. Мы взяли минимальный прожиточный минимум. Тот, который позволяет человеку жить. И от него 2%, 2 это ставка, которая установлена законом. Поэтому и получается 1722 сома. Но согласитесь, мы на телефонную связь с вами с нами... Тратим больше каждый месяц. А 143 сумма в месяц на обязательное медицинское страхование – это не такие большие деньги. При этом просто хочется сразу обратить внимание, да, что наши дети сами, они уже застрахованы со стороны государства. Наши родители, пенсионеры, они уже застрахованы тоже со стороны государства. Вопрос стоит здесь только в взрослых людях, которые э, не платят отчисления нет мы предлагаем полисы только на год mm -hmm. да. мы сразу хочу сказать чтобы ну люди не пугались государство все равно всем своим гражданам гарантирует экстренную скорую медицинскую помощь она остается все которые приписаны к семейным врачам и не застрахованы, то есть вот те базовые услуги, прием, осмотр, он да, сохраняется за всеми незастрахованными гражданами. Здесь государство берет на себя ответственность. Точно так же государство говорит, мы будем лечить людей больных туберкулезом, мы будем лечить людей больных, вот, которые получают у нас гемодиализ, мы будем их лечить, мы не отказываемся от этого. Вопрос стоит только вот, в плановых медицинских услугах. Нам турист Значит, по иностранным гражданам. На сегодняшний день мы ведем переговоры. По двум категориям иностранных граждан. Есть иностранные студенты, которые учатся в наших общеобразовательных да, учреждениях. Они в обязательном порядке должны приобретать полис ОМС и встать на учет. Вторая категория граждан. Это иностранные граждане, которые временно пребывают у нас на территории. Граждане, которые постоянно проживают на нашей территории, они также должны брать в пользу обязательного медицинского страхования. Он делится на 6 месяцев и на 12 месяцев для иностранных граждан. И для иностранных граждан он у нас стоит 16 тысяч сегодня за год. Значит, по иностранным гражданам сейчас мы с Министерством иностранных дел ведем очень такую тесную проработку данного вопроса, поскольку это все очень тесно взаимосвязано mm -hmm. с, с тем, что страна объявила как бы себя открытой, и у нас очень разный безвизовый режим для различных стран. Поэтому вот этот вопрос сегодня точно сказать мы не можем. Этот вопрос в разработке в ближайшем будущем он будет э, решен и вывешен на сайте Министерства иностранных дел и на сайте фонда ОМС. Но предполагается, что э, свыше 30 дней э, уже необходимо будет брать полис ОМС. В свою очередь мы также сейчас рассматриваем возможность пересмотреть полис ОМС для различных видов э, иностранных э, граждан. А скажите, пожалуйста, если вот, допустим, не приобретать, не покупать полис, да, то есть это не обязательно, если за это какое-то следует наказание, или это не в обязательном порядке? В обязательном порядке, не обязательном? Мы, наверное, не можем сказать, что это следует наказание. Забота о здоровье это ответственность каждого гражданина своего. Мы говорим сейчас, сегодня, что если незастрахованный гражданин он обратится в организацию здравоохранения за медицинскими услугами, он будет платить полную стоимость лечения. Тогда как застрахованный, да, он получает льготы. Мы сейчас просто обращаемся ко всем незастрахованным гражданам и говорим, что забота о здоровье – это ваша ответственность. Ради своих будущих детей, пожалуйста, начинайте заботиться о своем здоровье сегодня. А скажите, пожалуйста, приобретение, вот, при приобретении полиса вообще качество услуг медицинских, оно э, улучшается или как бы остается таким же или хуже? Ну, вот, как? Это тоже большой вопрос. И мы над этим очень серьезно работаем. Если вы сейчас заметили, то у нас очень большая работа с организациями здравоохранения по улучшению качества медицинского обслуживания нашего населения. Сейчас во всех э, них разосланы стенды. Информационные стенды должны быть везде. Сейчас очень много мы говорим о том, что, э, что входит в стоимость оплаты услуг. Вот до этого Типа Разбековна же рассказывала, что... Э, если вы заплатили сооплату, в нее входит и стоимость операции, и стоимость наркоза, и лечения, которое вам необходимо, все что вот, вы в реанимации вы будете, потом вас в палату переведут. То есть это все. Просим мы. Просим все организации здравоохранения в каждом отделении написать, какие лекарства у них есть, чтобы пациенты могли это все проверить. Над этим сейчас у нас идет очень большая работа. Этот вопрос стоит на контроле и у Министерства здравоохранения, и у Фонда обязательного медицинского страхования. Наряду с тем, что мы говорим, уважаемые граждане, принимайте участие в обязательном медицинском страховании, мы также проводим очень большую работу с организациями здравоохранения не недавно что Без направления, Без направления. Национальные госпитали были третичный уровень, республиканский уровень, а до кадо до до до до до до Ошол услугалардын бардыгынээлу пайызга жеңилдетүү мененен сиз лабораториялы биилдөнү жанагы консультация узких специалист айтотаз, ээлу чейн чейин жеңилдетили шартта Анан гопчулу гали бүгін күгінде бая жолдомосу жоғали третечіне уровинге айылдан облыситардан гелевеле, аду кыдууду низилдөөту ата. Жолдомосу бол болуындың гейін жан айтып кеттік. Самый условия шарт был направлене жолдомосу и баяғы юбилөлік припискады. Нам бай, джелдо, мы сюда, кельгендер, я сюда, я сюда, я сюда, я сюда, я сюда, я сюда, я сюда, я были, есть определенные правила. Без правил ни один закон не работает. Да? То есть люди тоже должны быть готовы исполнять какие-то условия для того, чтобы получать льготы. Семейный врач должен знать, его пациент куда, зачем и для чего пошел. На, на амбулаторном уровне вы могли бы эти анализы пройти абсолютно бесплатно. Я говорю, более 40 анализов, да, дополнительных, и 12 базовых исследований. Но раз семейный врач считает, что какие-то анализы у них в ЦСМ не проводятся и направляет вас в КДО, АДО, то есть она потом, чтобы уже отправить не один здоровье, она обязательно да? она должна... Писать то есть люди... Бир сидун ичнде ушо Кыргыз мемлекетте жашаган биздин жарандар цирма миңге жакан шырк байланышга чаршган. Полис поинче. Полис поинчемиз вообще любое ли обращение. Был жердей даттану олваты, был жердей консультация олваты, был жердей полисты, хантива алыш керек, был жердей азыркалесуром на жолдомосы жокмен кыду адуга варса прескуран бойнчаттоледоватхан. А, сон, Чана, ты должен был дать нам еще... Чана, ты должен был дать нам еще... Чана, ты должен был дать нам еще... Чана, ты должен Многие бут гэндогин, че студент пол КАЛСА, очного обучения, жирмабирдяш бы, жирмабирдяшка чекитчан, очное обучение. Профучилище до ухандар, аларда мамлекет кам аларда кам стандарл кам болот. Многие бут студент пол а вот скажите, пожалуйста, если вот купил полис, да, целый год ты получилась так, что ну, не обращался э, это, в больницу, да, в больницу, вот эти деньги как, они возвращаются или? В Кыргызстане у нас обязательное медицинское страхование построено на принципе солидарности. То есть здоровый платит за больного, а молодой платит за старого. Мы уже подчеркнули, государство взяло на себя обязательства наших родителей, детей, студентов, безработных, лиц, получающих соцспособие. Если на сегодня мы посмотрим пролеченные случаи, больше всех услуги кто у нас получает? Это наши родители, это наши дети получают. То есть эти деньги, 1722 сома, ушли вот на эти услуги. Если э, мы говорим, просто хочу небольшой пример привести, полис купить за 1722 сом на год, если он льготный рецепт, например, просто для примера возьмем гипертоническую болезнь, там для всех базовым а, лекарством является бисопролол. Он пойдет, он приблизительно средняя стоимость 470-450 в разных аптеках разная, но за пациента фонд ОМС оплатит до 50% стоимость этого препарата. 240 сом оплачивает сам пациент, 210 сом фарм поставщикам оплатит фонд обязательного медицинского страхования. Это на один месяц. Вот посчитайте 210 сэкономленных денег, которые остались в кармане да, у пациента, а Эти препараты гипертоники принимают всю жизнь, то есть в течение года. Это только один препарат, но давление не лечит одним препаратом. Там и астатины будут, там и другие препараты будут. И эти все препараты на сегодняшний день есть в справочнике. Вы скажите, что не возвращаются эти деньги и идут? И вот, да, вот. Солидарный принцип перекрывает. Буквально в день введению медицинского фонду принципы, принцип солидарности. Алгандарга,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 50%-хачейн ченилдетилген. Бул 1-й ле дарын маселеси. Ошолу ле жанағы күшімчатылу стационарға жатқанда деваттауыз. Анын ичинде 800 зомдону 1,090 сомугу чейін деваттауыз. дары-дармек, наркоз, операция, тамагаш, бүт-изілдөлір, общий и говорят, что я не хожу в государственном учреждении, я не буду получать, мне не нужно Нет, я хочу, чтобы ответила, да, вот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 Пошел на людшу дазуркайта кан. Милдетю медицинская стандартная система СНД, которая деген принципиально не была неделя. Арбируюс, аргандайтулиндуртулиотавс, алиус каджараша, дахот, крещей каджараша. Арбируюс, ты угухтарос бир. Милдетю медицин, куша. Салама так система бир. Параус, параус, параус, бирдей параус, параус, параус, параус, параус, а, а там что-то осталось, бестенем, молекул, которые органы ортодонты делились, что сегодняшнего дня органы дали краустачат, джангаджаб дали давят. А зашкого сегодня уже томограф Паралса Мертидепмо, деп, Паралса, Азранда Паралса, Арбироблискую Жалгу, Хорку Джалмуна, Уналта Джанг, Рингина Паралса. То есть, если вы метараунда, уж и даджим уштарболота, паралса Люмитус лебир, всему, что мне летит, так само, так само, как и миллиарди, деньги Люмитус легли. Брюк, уш ⁇ л Люмин, Сейчас у нас барахтесь, сейчас у нас меньше уоркнага барахтесь, но сейчас там балдарность, бывает бис тин мамле кетик, ученчо детски балде молжал да уоркнага баршат, ушоле баршат, ушактанле даралшат, бис тин атениста ушундоль бис тин лему республикански националь, улут госпиталь гаджат шате кардиология институт снаджате. Да, велелвасть бис бир система.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 а скажите, пожалуйста, извиняюсь, а вы вообще как-то Миндрав планирует ä, проводить информационную кампанию вот, для населения вот, где-то в отдаленных уголках страны, потому что может не до всех доходит да правильная информация? Обязательно. Мы разработали большой план, составили график встреч. Мы планируем встречаться с населением, с органами местного самоуправления, со всеми представителями районных и областных администраций. Также мы обязательно будем встречаться с нашими медицинскими работниками и также с ними проводить работу. Кроме этого, мы планируем проводить встречи да, вот в больших коллективах. И это все у нас, все наши восемь областных территориальных управлений, они все будут задействованы. Знаете, в последнее время очень много да, таких вот э, высказываний приходит, я не хочу обращаться в вашу государственную больницу, я хочу обратиться в частную. Я пойду и пойду, получу в частной больнице. Да, э, мы э, признаем ваше право получать медицинские услуги там, где вы захотите. Но в то же время... На сегодня мы все стараемся, чтобы уровень организации здравоохранения, государственных организаций здравоохранения не уступал уровню оснащения частных медицинских учреждений. Для этого государство все-таки планирует строить новые больницы с новым оснащением. Для этого закупается современное оборудование. Сегодня у нас компьютерные томографы есть уже в каждой области, которые были закуплены по линии государства, по линии Министерства здравоохранения. Недавно только поставили 16 новых рентгенаппаратов. То есть Министерство здравоохранения и правительство Кыргызской республики, они все понимают, что нам нужно поднимать уровень организации здравоохранения. Но я бы хотела здесь обратиться вот именно к нашим незастрахованным гражданам. Это вы можете так про себя сказать. Но вы также несете ответственность и за своих детей, и за своих родителей. И ваши дети, они будут лечиться в нашей детской больнице. Они будут обращаться в ту же детскую больницу, третью детскую, и э, больницу в Джали. Родители будут также обращаться в наши больницы. Поэтому мы говорим, поэтому мы призываем вас всех принять участие в этой общей системе обязательного медицинского страхования. Можно вот это уже без камеры, я здесь пока уже не снимаю, это не дай бог, да, вот происходит ДТП. Кто выезжает? Скорая помощь. Скорая помощь это государство, это экстрема, мы также оказываем ту же помощь. Те же очень многие, которые родители и очень родственники, которым э, на диарис идут, они же у нас здесь остаются. И мы же из этой, из республиканского бюджета, за них платим. Такие ситуации. То, что, по Артурамбеку, сказала последний раз, да, третья детская больница, помните, э, грипп сезон был. Вспышка, ведь детей же было очень много, и в третьей детской, и в национальной. И ведь очень многие же не повезли же только в частной клинике, они тоже были забиты. И опять же, наши государственные больницы, мы их принимали. То есть вот эти, наверное, надо будет понимать, что это очень важно, чтобы были застрахованы. Хотя бы если не для себя, но он, рано или поздно, по-любому, они обращаются в наши государственные учреждения.